15 мая в университетской клинике Казанского федерального университета состоялась онлайн-конференция, посвященная вопросам диагностики и лечения миомы тела матки. На открытии конференции выступили главный врач униклиники КФУ Сергей Осипов и заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Эльмира Галимова. Мы проводили первый раз конференцию в онлайн-формате, и это было, конечно, очень волнительно. Когда мы уже стали ее проводить, эту конференцию, стало ясно, что все получилось. Во-первых, собралась серьезная аудитория, и эта аудитория в себя включала не только жителей Казани и близлежащих регионов, но и соседние регионы, такие как Башкирия, Чувашия, они тоже подключились, и поэтому членство вот в конференции нашей достигло больше. 200 человек. На конференции обсудили альтернативные методы лечения доброкачественных опухолей у женщин. Современные подходы позволяют избежать хирургического вмешательства. Сейчас уже вот такая полостная, такая лечащая хирургия, она постепенно уступает место более щадящим, более консервативным методам. Это дает возможность первым сохранить репродуктивную функцию женщины и, э, с другой стороны, это улучшает качество жизни. Главной целью конференции стал обмен профессиональным опытом и знаниями. Конференция прошла в формате интерактивных лекций мультимедийных презентаций совместно с прямыми трансляциями из операционных.